Сейчас я вам расскажу, какие инструменты вы получаете в проекте GinMoney. Первое это GinMLM. Автоворонка под любой проект. Можете поставить любую презентацию, информацию о своем проекте или бизнесе, и воронка будет за вас дожимать и прогревать вашу аудиторию. В итоге будете получать заявки, видеть, как зовут человека, его телеграм, ватсап и что он именно хочет. Практикум. Система, которая за вас обрабатывает заявки, прогревает через 4 этапа продаж и также подключаются менеджеры, которые с ними общаются и дожимают их до сделки. И когда человек говорит «хочу в команду», они вам отдают готового потенциального партнера. Вы за это платите 10% от своей прибыли. Следующий, нейробот э, Умный бот-помощник. Общается на любых языках, отвечает на любые вопросы, создает продающие текста и уникальные картинки для ваших соцсетей. Школа MLM. Более 12 видов трафика. Как настроить трафик Telegram, Instagram, VK, YouTube, TikTok. Как получать сотни заявок на автомате через определенные связки и инструменты. Рулетка. Заявки со всего интернета. Идут заявки на вашу реферальную ссылку, идут регистрации, и вы получаете уже готовых потенциальных партнеров, с которыми вы можете точно так же еще и общаться. Психология плюс марафон. Психология, все прекрасно понимают, нужно прокачать свое мышление, поменять мышление, чтобы выйти к большим деньгам. Так что данные инструменты каждый партнер получает. Эти инструменты он может использовать в любом проекте, в любом бизнесе. И, как я всегда говорю, неважно в каком проекте вы находитесь, самое главное это система, которая помогает вам строить тысячные команды и зарабатывать большие деньги. Жми далее, посмотри маркетинг жирный, который идет 100% в сеть, и как ты можешь здесь вместе с нами развиваться и зарабатывать. Жми далее.